Ты это доку на ухо шепчешь, или че? Я вижу вас там рядом. Я не знаю, а походу здесь. Там твоя короче идут с той стороны. Кали я убью. Вон за диваном прям. Я иду. <сос> <сос> Простите, не звучал. Там справа варду Они там все толпы идут, блядь, там пятеро человек на лестницу. Ты, брат, туда закинь, вонюшу на лестницу. Там пизда, блядь. Справа уже финка. Она справа от авто лестницу пробежал 2 5 хп, На их Где-то здесь. Топ топотит. А нет, это было два. Блять, а умер. Вот блядь! это я кривой, димон, как я кривой. Да, я подстаю, короче. Надо было это. Кимка вот Грин. Об, какой вообще, блять, крысну, просто. просто крыса смог еще один, да, а, но ну, от смок не спрячется Оу! Показывай сзади тебя. Не понял, с какого сзади. Мне только, наверное, пуха Маверика нравится пока. Как его Винни-Пуха. Как у Винни-Пуха мне не нравится. Почему такая веселая Винни-Пух? У него почти яйца и пи. Да, по 90. Прости. У меня 2 хп, блядь. Сань, дефы просто и все. Не умри, блядь. Каид еще похож на это, блядь. Из Modern Warface. О, Modern Warface. Модр Модр это когда мы ЛРУ с Сибисотом трахнулись Сюда засыпался Модр Убил поэтому я не вижу. Убил камеру. 5 градусов налево, блядь. Там, где моя вторая, куда А вот тут осад. Да гранаты есть, куда я в нее на там глаз. Тут <laughs> Тут глаз, а тут с, оса. А за. в плане да. есть. План, я... тут делать. И что там Блять, есть и слайд, да? Почему я так... Вот Справа, подходи. Он туда пошел, вот он.